Видела. По вашему указанию, два товарища. Пишу. Так я или по моему указанию? Вы с только что говорили я, а потом сказали по моему указанию. Как-то не придется. я пишу. Все признаки территорического акта. Вы где есть? Ну сколько нужно издеваться над людьми? Как бы для меня это святое, и вот понимаете, там громыхала, не громыхала, он, пускай этот человек может быть как бы и не существует, но мы воспитаны на том ну, моменте, что они все равно там воевали, понимаете, они сражались. Не важно, к чему мы сейчас пришли. Как-то не важно, а за что не воевали. В данном случае. Как-то невозможно. Понимаете? Не важно. Че, Ильич, будет результат-то какой-нибудь, нет? Какой-нибудь будет. На бумажке. Идите против. Как задали, так ответили. Это мы уже проходили. Кого из вас опросили? Кто звонил, того и опрашиваем. Ну давайте у нас. А, это наш участковый. Да, очень приятно. Так, все, вон пили дальше, что. Компетент заявляет, что у нас. У нас никак у вас. У нас на слово вели. Пишите, пишите. Чего смотрит? Я. Он не дал ознакомиться. Применение физической силы. Левым локтем, в область груди, группа быстрого реагирования, альфа-щит. Вы же все равно не будете, так сказать. Что с вами, Родион Чтобы вы герои Великой Отечественной войны, то они приплетали вот в, в, в эту ситуацию. Зачем святое затрагивать эту ситуацию, будем ворошить, так и быть. Не имеет к этому отношения? как не имеет. Прямое отношение. За что деды воевали? Бегают, отключают. Это что за беспредел? Тематику Великой Отечественной войны не затрагивайте и все. Понимаете, туда где правда. Вот чеки об оплате электричества. А они все равно приходят и отрубают акты вообще не предоставляют. Вот моя правда. Все в документах, а у них нет ни одного документа. Касающиеся детей. Это вот как раз 380 вольт. Укарни оголенные, пальцем прикоснетесь, получите удар. Если вы некомпетентно решить этот вопрос, позвоните ответственно. То есть вы отказываетесь а вызвать эксперта? Да, я отказываюсь. А где у вас нагрудный знак? А? а? Антон Николаевич, я поеду. Хорошо. Вы опять уклоняетесь. Да не уклоняюсь, просто Ну я, мы же договорились. Я вас жду с целью обезопасить. Я вижу, дети бегают. Так, а хоть что толкому говорить? Вот а что толкому толк Антон говорит. За такую жизнь наши деды воевали. Я первый раз эту бумажку вижу. Почему меня раньше показил? Ну, кстати, все же есть у вас. Я впервые вижу протоколы принятия устного заведения. Я журналист, а мне лепишь от другое. Прилагаю два человека. Так что, Родион Викторович, когда мы жить-то начнем нормально? В принципе, мы живем неплохо. А как жить в такой стране-то? Нет, я не когда это прекратится-то все уже? Никогда Закончу, потом я вас послужу Закончу, потом я вас послужу Протокол. Нет, мы заняты. А я уже променю клодил Викторович, и сейчас я применю физическую силу за глаз закона полиции. Вы... За, за, за что? За составление административного. А я свидетель. А за что? Вы вы... Свидетель, а все, вы можете свидетель, все, пожалуйста, проходите. Я не понял. понял. мы идем к вам на действие. Я вы что, за... пожалуйста, я что, задержан? Пожалуйста, я что, задержан, что? Да, я вас задерживаю, я вас задерживаю соответствующим законам полиции. Я вас предупреждаю, что я применю физическую силу. А вы человек, давайте не будем угрожать, а действуйте по пампе да, нас ждут. Нас ждут. Все, все пожалуйста, пойдем удостоверение. Пойдемте вот доставерение. А мне, да, да, и мне покажи. мне покажи, вот, вот, Право вот. нам говорить, чтобы назад Кроме. Подождите, да, тихо. Тихо. тихо. тихо. Да, Громиниук Родион Викторович, участковый да, полномоченные полиции, печать э, 2,5 с половиной сантиметра мастичная. Вот такая у вас. Еще плакать. Ясный Сколько беспредел, беспредел беззаконие! Беззаконие, беспредел! Евгений, без руки! Евгений, звони. звони! Люди, звоните! Покажите. Нет! Покажите Вон. доверенность! доверенность. Не доверенность? Подписанную! Вы не знаете законы! Подпишите доверенность! Руки, доверенность, подписанную Ерохиным! Убери руки, доверенность. руки, закон. руки. А, Называй закон. Приказ 615, пункт 53. Исполняйте приказ. Позвоните от Ерохова. Пункт 53. Исполняйте. Есть федеральный закон о правительстве. Вы закон не знаете. Федеральный... Федеральный закон вы закон Полиция. не знаете. Вы изучайте! Вы изучайте! Вы сильно затаскиваете в полицию. <как> изучайте закон. Всем привет! привет. <как> Давай, сейчас. Нет, <это> нет, а? я сказала. <как> Че, мы даже газовые баллончики, баллончики начали выдавать. В магазине продается. Сами покупаете, что? Там в случае сам Да вы что? Вы что, на работе не выдаешь ну, наверное, там я говорю, сухие, скажу, так. так. а что, пойдем мы на кухню, за столом сядем. Потом сюда выйдем, будем протокол составлять, это фотографировать. Еще это же есть. надо открыть, показать, что они отключили свет. Квартира обесточена. Открывать, да? Как не будешь? Это а, домовая имущество. Если кто-то да, все... а, а мы, а мы лазить-то не будем. Ну, вызывайте эксперта, а -а -а. специалиста. У меня опознания электричества нету, поэтому лишний раз... Так у, у меня есть... тоже нету, я, я не собираюсь там ничего трогать. Открыли, сфотографировали, зафиксировали, все. Как так. в прошлый раз. Здравствуйте. Это они нам сегодня отключили, да, свет, получилось? Они в э, прошлый раз в четверг отключили. Они, они ну, там как... вас вроде опрашивали по данному факту. Пятый да? раз отключили. Наверное, вас опрашивали. А почему меня? А? А почему меня? Ну, я очевидцем был просто. Я Нет, понял. ну, кого из вас опросили? Как кого? Кто звонил? Вы, вы желаете давать объяснить? Номер курса сообщите сначала, Бородина Распечатка есть? Самого нету. Почему не носите? Почему, почему не носите? Должны были скинуть его. Ну, у меня-то есть телефон. Мы же сейчас все мобильные люди. Ну? Ты мобильный? Да? Я что, один не мобильный? Сама по себе бумага-то она... Такого веса не имеешь, чтобы бежать за бумагой, потом к вам прибежать, да, вы это хотели сказать? Номер, номер мне просто... Номер ну, я вам нужно... обязательно я вам сейчас записываю. Угу. 11373. Угу. Что вот 28 еще? июня 2021 года. 28? Что, уже 28? 28. 28 Что угу. Так, кого прошу, вас, да, наверное? Константин, не знаю, не знаю, не знаю. раз вы, вы сообщили, кто звонил, то вы прошу. Ну давайте, вас. дайте пожалуйста ваш паспорт. Чая нет, только вода. Да, спасибо. Константин, Юля, Кристина. Очень приятно, кого не знаю. А это Родион Викторович Гривенюк. Сути, а, хотел. это наш участковый. Да, очень приятно. Я тоже хотела с вами я прям знаю, лично. Да, вы живете. Проспект Пролетарский, 32. С... Это не ваш участковый. А кто у нас? Мне сказали, что это вы у нас участковый. Нет, 32 это же вы за Югорское. На Черную мыс я ходила, мне сказали, это вы у нас. Ну, мы по территориальности, вот. видите, у нас у нас получается 25 и 27 район а вы за пределами 25 пятого района живете. Ну, у нас последний дом Пролетарский уже... 30. А, вот даже Вы что, Я знаком с вашей ситуацией, когда вам тоже отмечали. Ну, дело в том, что сегодня то же самое. То есть вы готовьте, если я тоже буду писать. Сегодня они тоже так же пришли. Я встала возле счетчика, просто вот так вот скалой. А документы. Ну, ладно, Кристина, вы сейчас извините. Я сейчас просто Константин попрошу, вас чтобы вы нам не... так, Константин. Сегодня вы, получается, пришли сюда. И что там у вас произошло? Около трех часов. Сегодня около пятнадцати часов, да? Mm -hmm. Чего? Я зашла в контакт, смотрю, это много смс так, Ты в гости к своему знакомому, да? <свят> да. Вот так ездит, сейчас, сейчас, извините. Так что это, у вас там кто-то, Милов у вас, по-моему, да? или кто? Или Бастригин. Бастригин, по-моему. На Нагорно-7 на же у них участковый пункт. Ну, да, я ходила, они мне к вам отправляли. А до вас дозвониться как пешком, я не знаю, до Китая можно дойти. Нет, просто как бы я, я компетентно заявляю, что у нас вот 25 микрорайон. И 27 вот в пределах нет, улицы геологической, улицы и Я вас да. поняла, я вас слышала, Я ж никакие претензии вам ну, не знаю. Вы просто, может, скажете, что я вот вас в заблуждение ввожу. Стараюсь. Просто понимаете, они оттуда, к сюда, вы туда получается, А участкового нету. Вот если же у 4, да, она расположена у меня, она участка. Значит, это ваш участок, если они же GU4 Ну, видите, мы по месту происшествия же. Будем судить в данном случае. А место происшествия у нас в пролетарске 32. Родион Викторович, Костина. Будьте добры, сконцентрируйтесь на Да, если прошу прощения, костюм. Так, я пришел к своему закону Булгакову Антону Николаевичу, проживающему в квартире 16, дома 21, проспект Конценовский, да? Пришли неизвестные люди 6 человек, и лезут в электрощиту. Да, я их по въезду встретим. Хотя отключить связь за эти слова, зрители не долго по электроэнергии. Очень на початке четвертого этажа, да? Да. Давайте, соответственно, конечно, что первого подъезда, да? Угу. да. Я увидел неизвестные люди, да? Трое были по гражданке одеты. Один был в робе. Без надписи всяких. И два... Еще да. один был в робе. Один, который спилил и убежал сразу. А другой электрик, который отвечал. Раз, два, три, а, четыре. Пять, шесть. Шесть человек. Два охранника. Два охранника, Матюшенко, Шуневич и два электрика. Так, двое из которых были... Да, в спецодежде. Ну, в спецодежде это электрика, что ли? А ну, вот один вроде гроб... электрика, он представился, сейчас это все назовем, как, как он представился, показал удостоверение, но паспорт, не паспорт, не... Ну, добился. давайте напишу в рабочей спецодежде, да? Нормально будет? Константин, как профразирую. Ну, в рабочей спецодежде, да? это, спецодежда. это же не спецодежда рабочая. Они уже должны быть О, в МЖУ, допустим, 4, ДСВЖР. Они просто одевают... То, то есть, в робби. Синей робби. Один синий роби. Давайте пишу в синей робе, да? да? Устраивает да. вас? Угу. Дальше что происходит? Вот все, вы их увидели. При и, этом один и из них... А? Охранники были. Чеп. Четверо. А двое. Так двое, что всего, всего было восемь человек, получается? Нет, двое. Два а, охранника. пишу, двое из которых были в синей робе, а двое были в, в... в... в одежде охранника, да? В одежде охранника, да, и двое граждан. Кто был в Синей Робе. Двое граждан. И двое... Так, и двое в грязанских угу. Дальше что происходит? Дальше вот один из них, который в Робе был, он достал болгарку, давай перед замки. Да. Угу. Один из мужчин, да? Мужчины же были. Угу. Один из мужчин. Так и пишем, который был в синий роби. Нет, не в синий, в серый. Серый? В серый, в серый. В серой. Который был? Он вообще никак не представился. В серый роби. А чем пилил? Болгар... Болгаркой, электроболгарка. Который был в серой робе. Ну так и пишем, начал пилить. Так и пишу болгаркой слово, да? Нормально же. Всем приятно, да? Ну, потому что он в розетку никуда не кланятся. Ну так это да. называется, это электрошлифовальная там машина. Ну, так и пишем болгаркой, да? Булгарка, все знают, что такое. Начал пилить замки. Петли. Петли. Петли, петли, зам... петли замков, да? Находясь. Да. Находящихся. Расположены, находя... на... Расположены На щитовом. Щитовом. Щитовом. щитовом На электрощите. Начал пилить болгаркой петли. Так, ну так и напишу, на дверцах, да, электрощитовой. Щитовой. Так, все, вон пили дальше что? Ничего он. На... Документов никаких не предъявили. Вы спросили, да? Я ну, спросил. Я спрашивал. Я спрашивал. Нет, а, он спросил. Ну, пишем в это время из квартиры вышел, да, да, да, да, Булгаков Антон Николаевич, который спросил у них документы. Нет, я раньше вышел, я намного раньше вышел. Меня к щитку не подпускают. Тогда, тогда, тогда пишу на вопрос, находящегося рядом моего знакомого Булгаков Антона Николаевича, повредили документы, а они ответили, ничего не ответили, да? Ничего не показали. Так и пишу на вопрос. Представится и показать документы. Данные лица никак не отреагировали, да? Ну, я уже как бы что вас дальше, Константин. Так, да, что там дальше? Там... Сперел петли, а, значит, э электрик синий этот мужчина в синей робе а -а отключил провода. И как всегда все забрали, да? Неизвестно, они болт закрутили. Сейчас, будем скрывать, смотри. После чего он, мужчина там... в синей робе? Не знаю. Что он там это? Отключил, да, получил. Отключил квартиру номер 16, от электричество. Ну, вот, значит, отключил, отключил подачу электроэнергии в квартиру отключил номер 16. Подачу. Я вызвал полицию. О чем да. я вызвал полицию, да, что по данному факту, да, зафиксировал? На, да, тре... на, на требования предъявить какие-либо документы написал. Ни, никак не реагировали. Я написал. Дальше я попытался подойти к электрощиту, Матюшенко начал применять физическую силу и отталкивать его. там Матюшенко, знаешь, присутствовал, да? Да. А вы, вы получается, знаете, что Матюшенко? Ну, как бы с видео а он вообще, Короче, от Бугакова а вам стало известно, что это был Матюшенко, да? Правильно? Предположительно, Матюшенко. Потому что он показывал какое-то удостоверение, а паспорт не показал. Так, еще раз фразу давайте. Один из, один из данных, один из лиц, участников, который предположительно, не упустил Бугакова. Стоп, видя, что производятся противоправные действия и происходит... Сейчас, подождите, Антон Николаевич. Константин, вы сейчас смотрите. Антон Николаевич говорит фразу... Я как бы, да, да, пишите, жду да, вашего согласия и согласие, это я могу записывать. Да, что, ну, вы мне доверяешь? Да, да, да, что да. доверяете. Я, я просто мы напишем, а вы сейчас скажете. Да, Извините, нет, я такое не, не говорил. Антон да, Николаевич что говорит, да. говорит но... что говорит как бы, кто пишет? Не, как бы все бы так было, не было. Было. Не ага. у нас никак как у вас, у нас на слово верить. Не, тут не на слово верить, мне какая разница. Я это в принципе понимаю, происходит. Пишите, пожалуйста. Антон Николаевич Булгаков. Так, отключил, дальше картину. так, пусть мужчина. так, отключил, все, дальше пишем. Которому принадлежит? Угу. На, на основании, пишите, пишите, что смотрите? Я, я фразу а, Которому сейчас. принадлежит? Вы? На основании свидетельства о праве собственности, общедомовое имущество. Пишу, Булгаков Антон Николаевич, которому принадлежит? Которому принадлежит. На основании свидетельства о государственной регистрации Написали? Рассуд... Да. А. Решил подойти и предотвратить, решил подойти к электричеству и остановить противоправные действия. Предотвратить. Не остановить. Уже написали? Давайте подправим. Предотвратить. Не собирался их остановить. Я хотел между щитом и ими стать. Если на пальцы, Противоправно действия мужчины в робе. Предположительно электрик. В синей робе, да? Да, в синей робе. Который позже показал некий документ на имя Габибов. Ну, в родительном падеже пишем, да? Габибова, да? Согласна? Нет. На имя Габибов. Заменительно. Габибов. Ильгар. Да, и... Габибов. Он ну, и так тут проскрыт. Трудно договаривается еще Ильгар. и по слоне. Ильгар. Али, пробел углы, Пропуск на работу пишите. Я не знаю, что он там показывает. Предположительно... Пропуск на работу. Он не дал ознакомиться. Полностью ознакомиться, он с не, это, не дал возможности. Написал, да. Как написали? Я только что. -то так, смотрел. как не дал ему ознакомиться. Вот. В полном объеме. Также у электросчета присутствовали. Двое неустановленных лиц, которые позже. Предъявили неустановленные документы типа пропуска на имя Матюшенко Григорий Александрович и Шуневич Дмитрий Викторович. Данные документы они предъявили перед уходом, при этом составили какой-то документ, предположительно акт, на требование выдать копию или дать возможность ознакомиться, не реагировали. Непосредственно после отключения хотел подойти к счету, но Матишенко... Да, хотел подойти к счету да? и остановить противоправные действия. Предотвратить. Как предотвратить? Предотвратить пишет. Да, хотел подойти к электросчету и при предотвратить да, противоправное действия. Матюшенко ГА стал на пути к счету. К электрощиту. Ну, давайте напишу, не давая ему подойти к электрощиту. Или... Да. Стравит не его? давая ему подойти к электрощиту путем применения физической силы в виде толкания локтем, левым локтем в область груди. Несколько раз. При этом Шуневич сказал одному из э, э, мужчин в черной форме. Как сказать, -то, дуритель, толкни, Нет, это -то убери его отсюда, он сказал. Примерно. Сказал примерно, убери его отсюда. У нас огораните, перед нами встанете? Как да. это нет? Как да. это нет? Как да. это нет? Но охранник да. никаких действий не предпринимал. Да. Но мужчина в черной форме никаких действий не предпринимал. Паспорта данные лица отказались показать. А также доверенности. Ну, в общем, пишу так. При этом у меня задолженность за электроэнергию отсутствует, чеки имеется, да? На предъявленные чеки об оплате электричества никак не реагировали. После чего они поспешили удалиться. На, на требование остаться на месте совершения преступления не реагировали. До отключения Габибов, до вскрытия электрощита Габибов был предупрежден об уголовной ответственности за незаконное отключение от электричества. На улице двое мужчин в черной форме сели в автомобиль. Автомобиль Лада светло-серого цвета. Гос. номер Виктор 248 Николай Виктор. 186. Осипел. На автомобиле было написано Группа быстрого реагирования. Там номера телефонов были указаны. Надо? Вы же все равно не будете их искать. 50, 13 78. Фирма ОО Чоа. Альфа-щит. Надо протокол составлять. Так, Константин Валентинович. Подождите, сейчас еще дополняем. Зачитаем все. Угу. Кроме того, не установленные лица. Не предъявили документы, подтверждающие их полномочия на проведение каких-либо работ в электроустановках, размещенных в многоквартирном доме, а также документы, подтверждающие их направление, многоквартирный дом с целью Еще раз, подтверждающие направление. Их направление в многоквартирный дом с целью проведения таких работ. Ну, то есть наряд должен был быть приказ. Отправление, наверное, на данные виды работы, да? А также документы, подтверждающие их направление. Многоквар... На данные работы, да? Ну, тут у нас какого-то слова не хватает. Почему? Подтверждающие их направление в многоквартирный дом с целью проведения таких так, работ. Подтверждающие их направление. Да. Все, понял. Многоквартирный дом. дом. С целью проведения таких многоквартирный. работ. В результате противообразных действий. Неустановленными лицами было отключено неустановленными лицами. Такие нету другая фаза. Напряжение в квартиру номер 16, Повреждено, повреждено общее имущество. Тогда как возможность обратиться к за... с требованиями обеспечить доступ к электроустановкам. У этих лиц была необходимая информация о том, где находится ключи от замков. Электросчита и номер телефона, были указаны на дверях электричества Там написано Ключи в квартире номер 16». так требую установить личности, которые совершили противоправные действия в электроустановках, запятая одним из собственников которого, которого является Булгак Фай запятая требовать у них документы, подтверждающих личность, должность и полномочия на совершение действий. По спиливанию запоров на электрощитке. Запоры разве не Ну, петли. Пет, петли. Петли, да. Петель. А также распоряжение должностного лица, направившего их для совершения таких действий. Так, теперь нам нужно протокол составить. всю кстати, вы согласны? Да, Протокол, осмотрим, место происшествия. Есть розбанк? Есть хорошо для протокола не нужен я, два, три, поем, да. я же могу расписаться правильно да. вот мы втроем двух понитых-то будете буду вот константин смотрите статья 51 конституции российской федерации никто не может там свидетельство никто не обязан свидетельствовать против себя самого своих близких и так далее в данном случае это не Первый раз в данном случае что с вами разделывать если Смотрите, если в данном случае будет усматриваться административное правонарушение, то у вас будут права подусматриваться статья 95.6. Ну, Читаем, правонарушение, правонарушение, в смысле? У основных ну, лиц? В данном случае, если будет усматриваться административное правонарушение, mm -hmm. ну, там видите, там Толкал, там, там, там, там, там Грунт, там mm -hmm, же mm -hmm. сейчас у нас статья 116 же получается выведена из разряда уголовных статей, в данном случае. Костя, ты имеешь полное право написать неразъяснение, потому что это, это не разъяснение по статье. Они по-другому разъясняются. Ну, в данном случае я вам 51 Конституция Российской Федерации указываю. А если в дальнейшем будем рассматривать административный материал, вы будете дополнительно вызваны в качестве свидетеля, потому что в данном случае вы не можете являться. Когда это прекратится, все уже? Никогда. Сталин. Документов нет. Без людей сейчас заняться. Так работать никто не хочет. Так о чем вы говорите? Зуб подают. У меня пять постановлений, Радион Игоревич, помните свои постановления? В феврале не приходили, я написал сообщение о преступление. преступлении. Пять постановлений, два из которых ваши. Один как один под копирку. Ни права не ни разъяснены, никто не опрошен. Это что такое вообще? Так если у вас нет возможности архив, опросить, уход, как то нет. Танк, я, я, я вас приглашаю, вы не идете. Я не говорил, что я отказываюсь. Я говорю, к вам приду, вы говорите, не приходите. Я такого не говорил. Аудиозапись есть. Аудиозапись есть нашего разговора. И она в интернете. Вы же прекрасно знаете. Вполне возможно. Просто бы хотелось бы, чтобы герои Великой Отечественной войны-то не приплетали вот в эту ситуацию, которая сейчас происходит, понимаете? Какого героя? Ну там начали начали издержки из фильмов про Великую Отечественную. Зачем святое затрагивать это? Это вот действительно вот мы здесь живем. Давайте вот эту ситуацию будем ворошить так и быть. Вас это задело? Меня не задело, просто бы не хотелось бы Неприятно память было. дедов, которые Неприятно пережили было. такое тяжелое время, вот и как бы их всегда приплетать, понимаете? А они как уже... вы думаете, как бы они отнеслись к этому беспределу? Когда их детей, за которых они воевали, ни за это, что не в данном случае. Ситуация, ситуация не имеет к этому отношения. Как это не имеет? Прямое отношение. За что деды воевали? С моих слов записано верно, но это а -а -а. читал фразу. За что деды воевали? Чтобы не было войны. Чтобы без электричества жили, но без войны, да? Нормально? Чтобы люди пять лет на, этой, на газовой горелке готовили и при, при свечках жили. Ради этого, что ли, воевали? Вы на свои постановления посмотрите. Один как один, а, это, текст одинаковый у всех пяти постановлений. Вы там сами рекомендуете обратиться в суд. Ну, рекомендую, вы обращаетесь Так я обратился, а они не обращаются в ни в какую. Бегают, отключаю. Это что за беспредел? Два раза написали, мне прочитать. Ну ладно, это... Я же с вами нормально общался. Но куда я вот это увидел постановление, это вообще что тут с чем-то? Так, все, да, я вам не нужен больше. Так, сейчас секунду подождите. проверим. Вы же прекрасно помните, какой беспредел против меня творился три года назад. Так, именно Матюшенко вас ударил, да? Вы знаете, что это Матюшенко, да? Пишем, что? Известный гражданин или неизвестный гражданин? Ну, личность его была установлена в этом... Он, он же маску никогда не снимал. Я пишу, известное лицо, да? Предположительно, Матюшенко Григорий Александрович. Я откуда знаю, он паспорт мне ни разу не показывал. Но я был с ним в суде, и он там предъявлял свой документ. Вы знаете, это человек или нет? Ну, ну, да, по голосу, Пусти. по внешнему виду. Да, маски же удобно носить. Все в масках ходят. Тем более он показал удостоверение на имя Матюшенко. Так, что там? Пишем локтем, ударил локтем. Левым в локтем в область груди. Несколько раз. Так, Антон Николаевич. Вот я вам выдаю определение. Ну, обращайтесь ко мне по имени Антон. Что ты там, во сколько вы говорите? Я просто Антон что ли? Антон? Ну, буду Антон назвать, чтобы не потом мне просто не говорили, что у меня... я же сказали? вас сам попросил. Так, Антон. Угу. Я вам выдаю определение. Понятно. Тут не можете написать, что я... Давай, как закончено, по-любому. Как вы там пишете? Я Булгаков Антон Николаевич. Ну, а определение на назначение в, в медицинских получил. Я никогда получил. таких список не писал. Вы mm. много раз выписывали, я никогда таких расписок не писал. Ну хорошо, я тогда вам вручаю. Да, вручайте, mm. под видео, как хотите. Забираю. Можете сфотографировать, я ну, не отказываюсь. Сфотографируй себе, и все. Вот я могу взять в руки. Давайте. Не, не надо, все, все держите, пожалуйста. Благодарствую. Родион Викторович. Понедельник, среда, пятница, здание морга, с 8 да. до 10 часов. По красиво. поводу видео, если вам это кажется странным и, предположим, неприятным, я готов пойти вам навстречу и просто на вот эту картинку заменить, изменить название видео. И если даже есть в описании, я точно помню... Нет, да вы пишите, что хотите. В принципе, нет, я, я точно поставлю, помню, что в середине видео там нету ничего тематику такого. Тематику Великой Отечественной войны не затрагивайте и все. Остальное, как вы считаете, нужным. И у меня на вас никаких обид ни злости нет. Как бы для меня это святое. Вот понимаете, там громохала, не громохала. Пускай этот человек может быть как бы и не существует, но мы воспитаны на том моменте что они все равно там воевали понимаете они сражались неважно к чему мы сейчас пришли как-то не важно а за что не воевали? в данном случае Как понимаете не важно, родион викторович подождите я вам просто закончу потом я вас послужу закончу потом я вас послужу закончу потом я вас послужу просто не надо эту тематику трогать мы нашу бытовуху вот затаскивать вот подвиг наших дедов, понимаете ну зачем это а когда в Анапе из Духстолки это нормально в Анапе что из Духтолки? не знаете? Про пристав. Это что? Это что, Честно говоря, я не знаю, о каком событии вы говорите. Ну там кто-то кого-то из Двухстволки. Да, кого так вот, по всем телевизорам пока. Ну. Что ну, я так -то, товарищ, что ты не знаю. Какие-то, я не знаю, предложите, судебные приставы пришли к мужчине. По беспределу решили отнять недвижимость. Я, я не знаю, что там случилось. Это что, бытовуха? Это уже голова. Я, я не знаю, что случилось в Анапе. понимаете? Те люди, наверняка, каждый там. А он, он там, сразу же, жил, его семья жила, жизнь. то есть его я деды завоевали за эту землю. Я, я вам еще раз говорю. Вот это ваше отключение от Я ладно, не, я же вам не просто говорю от того, просто вы вмешали в этот видеоролик меня, ну допустим, меня. Но я вас прошу, ладно, можете там смешинки всякие, что хотите ставить, только не надо, тематика великой. Я вашу просьбу услышал, я ее Карти Картинка вы... и название видео будет изменена. Можете ничего не трогать уже? Не Нет, падает. я сказал уже, все, я сделал. Так, протокол с э, места происшествия. С осмотром это. и двумя понятыми. И я еще буду потом писать сообщение о совершенном преступлении. С вашим участием тогда я осмотр делаю. Согласны? Конечно. Кристина Александровна, Александровна. вы согласны участвовать в качестве понятого при осмотре? Да. Хорошо. подожди, да? подожди, надо подумать. Я-то тебе помогал? Ты заинтересованное лицо. Соседи? Независимы. Хорошо. А, ну да. И ей помогал. Так, ну и вот эта дверь, как они называются? Так, ну, называется электричество. Электричество. Да. А как? Сейчас, как Створки. Там, как Спит? Вся конструкция как там она называется? Трошить, да? да? А вот вы, женщина, извините, что, какое отношение имеете вот, в данной ситуации? Я ей тоже помогал. А, тоже не сосед ничего, да? Знакомая, который помогал. Пойдемте подъездить. Угу. Так, Константин, все, вам спасибо. Угу. Владимир Викторович, будет результат-то какой-нибудь, нет? Какой-нибудь будет. Головном деле. На бумажке. Идите против простановка. Извините, как задали, так ответы. Это мы уже проходили. Хотели как лучше, получилось, как всегда. Понимаете, а туда где правда? Ты а, а где какая? у них правда-то? Они без документов одна, пришли. Правда, у Антона другая правда. Родион, Родион Викторович, здесь, смотрите, да. с какими документами пришел к ним. Mm -hmm. Вот я им направлял это, заявление об исполнении на этих обязательств, надлежащим образом. Я к ним ходил, требовал заключить договор. Вот свидетельство о праве собственности, копия паспорта. Вот чеки на оплату. Можете сфотографировать. Кстати, к объяснениям можно приложить фотки. Mm -hmm. Допишем. А поплати электричество? Свежее число 4 июня. 22.04 и 04.06. Там 1000 и там 1100 угу. что-то. Ну что это за беспредел? Ну, у вас же есть эти чеки, понимаете? Есть Но вам и уже что? Начали... А они все равно приходят и отрубают. Они же у вас официальная оплата, правильно? Ну, через да. вот, вот я им все заявления написал. Установите со мной правоотношения. Заказываю. они не хотят устанавливать правоотношения. Вот эти, описи, отправки. Все есть. То есть эти. Вот ваши эти постановления, пять штук. Об отказе возбуждения уголовного дела. Все. Все им предъявило. Они ни одного документа не показали. Акты вообще не предоставляют. Это что такое? Пойдемте. Вот моя правда. Вся в документах. А у них нет ни одного документа. Ваша правда же почему-то в суде же, она должна же у вас так и да. да, мы вот подали иск о законном отключении. Они незаконном отключении. Они вынесли постановление по показе удовлетворения. Мы подали апелляцию. Апелляция застряла здесь, в Сургуте. Уже третий месяц не может уйти в Ханты. Что? Я... Бурлуцкий оставляет колеса. Выносит да, выносите мне незаконное определение. Я их уже облашал. А это вы закрутили? Нет, это не я. Я просто примеряю. Трубочка подходит или нет? Туда не лазер, вы А я не лазер? Так примерил. Арахма, потом будем тут Так я и не лажу. Да на ситуации выйти. Я-то мне давно еще электрик объяснил. Года три назад говорили. Вот этот набель идет, который 200 ампер, и 380 вольт. Говорит, прикоснешься, все, кирдык. Здравствуйте. Очень угу. Можно вас попросить, чтобы вы продали вместе с нами 10 минут вашей личной жизни? Мы сейчас осмотром просто не посчитаем, получается... Смотрите, Родин, что сделали. Затерли надписи. какие надписи? А, здесь было написано «ключи в номер 16». Все. Они надписи стерли. Не ну, сначала пришли, ты когда спускался сражаться вниз, сражаться ты еще видел надвизу? Ну, да. А еще скрыть надо. Внутри показать, что отключение произошло. Вот как вы представляете, скрывать или отключить? Вот, болт откручивается, я сам откручу. Я имею право доступа. Если вас сейчас ударит. Не ударит. А я не собираюсь туда лезть, я двери просто открою, сфоткаем, и все, и закрою. Соседи, ну вот, а, вы как, против, вы Ну, там есть, нам показания снимать, но можно же правильно да, открывать. Нет, я ничего просто не понимаю, что... Это того, чтобы туда залезть, там ликвидится. А да, если бы чтобы они это понесут, а я будем выжить? Ладно. Подождите, а они какую ответственность вынесут? Чего вы прикладываете? Я сам за себя отвечаю. Чего вы на них ответственность прикладываете? Я про себя говорю, что я буду это мне послышалось просто. Они же вас тогда будут защитывать? Нет, конечно. Объектом осмотром является, является электрошит, расположен на четвертого этажа, согласна? Ага. Так, вот этот электрошит на 4 квартиры, да? Да, uh все -huh. Вот так и пишу, распределяющий электричество на 4 квартиры, да? Ну, соответственно, номер 13, номер 4, номер 15, номер 16. Uh -huh. Номер 13. Вот на фото будет видно. 14, номер 16, 15 номер 16. Так, значит, электрощит состоит из двух дверей, да? Пишем? Из трех. Третьей. Вот. Тут, наверное, чок, да. Ну, дверь. Че, так же дверь. Хорошо, пишем. Да? Две вертикальные, одна горизонтальная а дверь. Крыши. На электрощике имеются три замка пишем, угу. На, на двух замках срезаны петли, да? Угу. Сорок пишем, да? Сам... Ну, Тут а, да, радиатор. Смотрите, это пили. Не с видео. Не самороле. Срезали. Самовольные, напишите. Замки. Не, самовольные, самовольные, не самовольно я не знаю. Ну, потому что они самовольные с этой Нет, смотрите, я просто пишу по факту, вот, чай вижу. А самоволинный, не самовольные, я же не знаю. Как, как мне узнать, самоволинный установленный а или не установленный? Потому что они незаконно незаконность. Ну, То есть кто самовольный? Вот, товарищ. А, Это товарищ крест, да. да товарищ, да. я лично, что я На установлен три. Установлен три. По вашему указанию, два товарища... Или круче, или вы, вы, так я или, или по моему указанию? Вы, вы, вы с вами Вы только вы что говорили «я», а потом сказали оплату, «по моему указанию». Как-то не придерживайте. Вот я пишу. Установлены три навесных замка. На двух замках, которые... Петли на двух замках. Да. Установлены три навесных замка. На двух замках. На двух замках. Петли срезвы. Срезаем по одной петле, да? Да. Напишу. Подумал, как срезан. Дверцы закреплены болтом, да? Да, болтом. Надписи на левой и правой дверцах: Ключи в квартире номер 16. Телефон номер шестьдесят шесть семь семь сорок четыре, до неузнаваемости. До, до почти неузнаваемости. У меня есть фотография, где написано тут. Видно? Не, да. вот. Че, че вот буква К. Вот буква М. Ну, вот буква Ю. То есть они пришли, затерли, а потом начали вскрывать. В общем, давайте по факту, что мы видим. Вот видим, что 13, 15, 16, да? Угу. Как вам описать? На правой дверце Фулиганы. присутствуют следи, следы, надписи. Фулиганы нам помылили дверцы. Подождите, девочки, вы, в общем, вы у меня присутствуете в качестве понедельника. В чем вы? Вы что предлагаете? будете написать раз? Да. я Я требую, чтобы указали. Хотите особое мнение оставить? Вы видите, как это было? Все, была надпись до этого. Сейчас ее открыли. Напишите, была она без сосок. Когда было? Вчера? Сегодня была. Вот, Смотрите, сегодня. я пишу. На правой, на правой дверце. На и... правой и левой дверце. Одна и та же на... Здесь же были? Да. На да, правой дверце. И, и на, левой, на левой дверце. Сегодня до 13. Смотрите, я пишу. Я пишу. Я пишу. Да, я пишу. Оттуда. А да, да, на место не отсутствует. Отсутствует, отсутствует. Идут записи. Отсутствуют, спасибо. Отсутствуют записи. О местонахождении ключей, которые были расширяться. Черт. Радион Викторович, укажите четкую надпись со слов. Со, да. со, со свидетелей на Викторовиче на доске. Были записи, Нет, ключи пошли. находятся в 6-й. Это протокол осмотра, понимаете? Да. То есть я могу да. с людей да, отдельное объяснение взять, что да, ранее. Было. Вы напишите, вы подтверждаете, что присутствуют следы э, надписи, которые была написана. Там здесь. Не следы присутствуют, вот подойдите, ли? пожалуйста, посмотрите. Вот тут написано. Посмотрите, если честно, я вот вижу. Ключи, ключи да. В квартире номер 16, вот, 1.6. Я сейчас фотографию покажу. Вы можете... Это вообще существенно. Это очень существенно. На дверце отсутствуют записи. На левой дверце отсутствуют записи, которые, которые закрашены. Вот смотрите. которые, Которые, которые нет следы стирания. Нет, ну я понимаю, вот вы сейчас мне показываете, вот, согласен, я же, вот сейчас смотрю, я, понимаете, имеется листья ранее. Так есть два очевидца, которые подтверждают, что в час, в час дня сегодня эти надписи еще здесь были. Это же протокол осмотра. Да. Вот я сейчас вот пришел, рассматривать, понимаете, вот, вот, вот сейчас. Хорошо, я понимаю, что 20 минут назад они были, но вот сейчас вот я сейчас смотрю уже эту картинку. Написали, Ой, что затерты Громадное. Имеется листья ранее. Ну а -а -а. давайте напишу. Блинно просматривается надпись ключи в кв 16. Хорошо, у нас 100 поставили, если это лучше. 1000. 1000. Вот только на этой двери. Просматривается надпись на ключи в кв 16. Ключи в кв .16. А на левой затертой до неузнаваемости. Ну, по факту, давайте напишем. Вот как читаем. есть. Да, не читаем. На левой. По центру налево не, не читаем. Ты можешь нас вот туда снимать, чтобы девчонок не было времени? Все. Ну, по а, личным признакам все. Слушай, если вы <звык> дерьте Да. Открывай. Пожалуйста, время соседей Что номер 14 отключен. Как это? А, ниже да, положения? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почему 14? 16. Так. Вверх счета электрощитовой, вверх счета воды, квартиры номер 16. Так, пишем, находится, в ни... не находится... Выключен, в нижнем положении. Находится, в нижнем положении находится. В ниже. В выключенном положении. А когда мы знаем, что они выключены, не отключены? А потому, что... а потому что на нем написано, вон, видите, «выкл», а у них «вкл». Видите, по центру, черный. В выключенном положении. Сейчас, что ли, если я сейчас пять минут, то будет электричество? Нет, конечно. Отсутствуют перемычки снизу автоматов. Пять штук. Почему 5 минут? Потому что перемычка с главного автомата идет на соседний, на соседний, на соседний, на соседний, на соседний еще раз Хорошо, на соседний. Каждую квартиру Это осторожнее. Ой, Родион Викторович. У них вышина стоит. А у меня стоят... отсутствует, что пишут? С провода? Вот они, валяются. Отсутствует перемычка. На дне электрощита. Электрощита. Присутствует четыре перемычки. Вот раз, два, три, и вот четвертая. Черного цвета. 5, так, а... От электричества квартира номер 16, вот она, 16, От а счетчика квартира номер 16 отсутствует два электропровода, ведущие на центральный магистраль и на главный э, автомат. С раз, два. Вы посмотрите, 4 провода? Раз, есть старые раз, фотографии, это... тут, тут еще раз, два провода должно быть. Подождите, у вас 4 квартиры, да? Да. Значит, 2 квартиры бещечка, что ли? Не знаю, вот, вот это 16, вот это 15. Ну, хорошо, я, честно говоря, ну понимаю, что ноль фазы должно быть, да? Правильно же? Ну да. Может это просто счетчик, он увидите, он. Да нет, радиоэлектрический. Я, я вам сейчас фотографию покажу, вы убедитесь, что тут еще два провода должны быть. Нет, как я могу написать? Отсутствует? Давайте я лучше просто напишу. А, напишите, два провода Присутствуешь, два провода. Да. 4, 5, 6, 6, да, да, да, да. Правильно мыслите. Электро. Подходит провод заземления желтого цвета. Подходит два провода. Если да. Заземление нет, подходит два провода. А это обы обыкновенно, ну пишите желтого цвета с зеленый полоской. Все вот знают, что это земля. На провода. Он желтый и зеленый полоски. Вы видите зеленый На провода два провода один это желтого желтого цвета. Да. Второй. С зеленой полоской. Вы по поддержке. Да, второй, второй, э -э белого цвета. Вот куда он идет, я не пойму. Не специалист. Счетчик, видимо, повреждений нет. Согласен. Нет, ну, а вроде, корпус вроде целый, да. Корпус целый. Пломбы. Номер пломбы запишите. Показания счетчика. Так, про нижнюю часть к нижней части автоматов. Написали. написали, написали. Там как написано? К ниже части отсутствует переводчик. И провода. Ну то есть ничего не подходит. Вот это И подходит. Что, смотрите, в нижней части автомата, нижней. Квартира 016. В нижней части автомата. Квартира номер 16. 16. Отсутствуют привыкающие провода уже. Да? нас, ну, просто провода. Входящие провода. Отсутствуют входящие проводы. Да. На трех правых автоматах отсутствуют э, исходящие провода. Видите? Они там были. Вот три автомата последних. На трех последних автоматах. А, э, на э, четвертом, пятом, шестом автоматах, квартира 16. Да, давайте, давайте дверь, часть. Да. Отсутствуют исходящие провода. Нет, еще очень важный момент. Касающийся детей. И их жизни, и здоровья, и наши в том числе. Пишем. На центральном проводе. Вон, видите обрезок? Это вот как раз 380 вольт, который 200 Ампер. Вон он, видите коротенький? Вот я пальцем показываю. Видите? Коротенький обрезок торчит. Вот он опасен. Это центральная магистраль, то есть вот кто прикоснется туда, ну, это однозначно, я не знаю, пострадает, будет вред причинен значительно. Могу понять, почему вы показываете? Вот, видите маленький коротыш торчит из черного бочонка. Вот черный бочонок, вот из него выходит правда, А вот там видите торчит. По-моему, везде прикоснешься опасности. Нет, вот это самое опасное. Это Но мне электрики объясняют. Вот этот не опасный который... Это земля. А вот это силовой кабель. Там 380 вольт и 200 ампер. Как мы можем подтвердить, что там 380 вольт? Ну, хорошо, хорошо, объясните, что вы хотите сказать. А, давайте пишите. На силовом кабеле, проходящем сверху вниз, белого цвета, сечением примерно 1 см. Да. А в черном бочонке присутствует отрезанный этот, короткий провод, оголенный. На кабеле... Я не знаю, силовой, не слово. Я пишу на кабеле светлого цвета. Белого. На кабеле белого цвета. Сечением сантим... диаметром сантиметр, Примерно сантиметр. Это силовой кабель, он очень мощный. Диаметром Примерно один сантиметр. Это сколько тут? У нас? Раз, два, четыре. Тихо, тихо не... Родион Викторович, и через это пластмассу это... пробьет. Да он... не пробьет. Вот через пауз паста не прогревать, а он сразу… Ну, вы что, анекдот не знаете про червить? А? Задавить, не задавить. Я говорю задать, а я говорю не задавит. Около одного сантиметра. Да. Диетра около одного сантиметра имеется. Исходящий из черного… В... Имеется врезка. Имеется разветвитель. Черного цвета. Да, разветвитель. правильно. Сам не знаю, как называется. Исходит короткий кабель, примерно пол сантиметра. Кусок кабеля, кусок обрезанного кабеля. Оголенный, не, не изолированный. Это провод. Изолированный, стоит кусок изолированного провода. Какой он изолированный? Он, это изолента внешняя, а он сам не это. Он оголенный. Ну обрезанный. Обрезанный. Пишите обрезанный, обрезанный, но он не оголенный. Ну, ну как целом. не оголенный. Пальцем прикоснетесь, получите удар. В целом-то он же обмотка есть, но ну, просто обрезанный. Ну, если здесь к обмотке прикоснешься, удар не получится. А если он к тому прикоснешься, там точно получится. Исходит, из которого исходит. Э, вот так и пишем обрезок. Обрезок, Обрез, провода. обрезок провода. Длиной примерно пол сантиметра. Вообще, по идее, должны были эксперты вызвать. Скорочка. Покол на лет 5 сантиметров. А? Он бы вам сразу тут все разъяснил. Дальше. Все? Что написали? Не изолированный, а голеный написали слово. Какого лет 50 сантиметров. А? А, Обрезанный есть слово? Обрезок, да. Обрезок, а, неизолированный. Это называется неизолированный провод торчит. Неизолированный. Не ну, все, в принципе. Я не фотографирую все. Вот эти моменты, которые вы козы. Еще один момент. говори что а вон там, если отсюда посмотреть, вот там кабель тоже торчит, он тоже под напряжением. Он, он как раз в один из этих бачков идет. Вон видите, тоже не изолирует. Он по идее в щиток должен был идти. Или от щитка в этот, на электросчетчик. Там в глубине. Угу. И щиток Счетчик. что у него отсутствует. Это только два провода присутствуют. Смотрите, у вас этот провод записан все? Да, и вон это на надо. Не, я просто по этому смотрю. По, по содержимому строчек. Обязательно Нам записывай. в принципе, хватает проводиться. Если больше тут больше нечего писать, согласна? А больше нечего, в последнем значит. условии. Когда пишем, значит... Ну, что там, из трассы, это, про кабеле, что ли, как писать? Ну, значит, из... из... Правой части. Ну, левого лево, лево, лево отсека. В правой части левого отсека, левого отсека. В верхней части под автоматами. А гол ⁇ кабель? Есть гол ⁇ провод? Есть гол ⁇ провод, белый отсек. Белый отсек. Белый отсек. А написали, да? Конечно. Ну, так его надо заметить? Где эксперты? Как ага. Ну как, под напряжением она Сказала, или нет? Показала. Ну как, а есть опасность для жизни или нет? Думаю, что если этот щиток закрыт, то нету. На болт? На Любой болт. ребенок открыть. На болт. А зачем его открыть, получается? Сейчас? Да. Для проведения следственных действий. Вот. Вы Сейчас, подождите, я граждан вам все покажу. В Китае вы пожалуйста. Здесь это Здесь электро электроавтоматы, идущие uh -huh. в 16-й квартире, вот они выключены. Uh -huh. Один, это номер, значит, у нас получается 3, 4, 5. Вот это отсутствует кабеля, Тут тоже везде сосуд кабеля. Вот провод... Родион Викторович, не забывайте, этом... что там большое uh -huh. напряжение. Вот при этом проводе мы указали, что мы отводим его. Ну, вот там uh -huh. вот И вот этот провод тоже мы указали, что он отводил. Да, да. Вот это вот лежат у нас перемычки, раз, два, три, четыре. Показание счетчика 47-12, пожалуйста. Согласна? Согласна. Будьте добры, фамилию, пожалуйста, напишите отроки. Расшифров. Вы согласны, это ваша фамилия? Именно подписи считается собственноручно написанная фамилия. КК-19. Протокол будет предлагать сходу к адресу. Который я на компьютере. А план-схема? План-схема чего? О, я не могу. Эксперта приглашайте. Пригласим. У вас какие-то замечания будут выполнены? Надо это зафиксировать, оголенные провода под напряжение. Тут дети маленькие гуляют. Отсутствует один кабель ни одна перемычка ты видишь у тебя все-таки другое ты тихо, вот тихо тихо руки ну, я слушаю. тебя... говорю пред... да, ну, да но я, же... Беги. я помню как ты показывал меня же сердце дергается так подождите сначала эксперт должен все зафиксировать а потом они рассказывают что они сейчас вот то что мы видим что видно-то, надо, надо, надо это зафиксировать. Смотрите, допустим, высочик. Вот. Смотрите, у нас автоматы 16 квартиры в автомате номер 456. 3-4-5. Отсутствует здесь провода. Отсутствие здесь провода. Вы неправильно назвали 4-5-6. Их 6 всего. Да, вот здесь отсутствует три провода, вот здесь тоже отсутствует провода. Да нет, там все отсутствуют ниже. Вверху три провода отсутствуют. Ну, вверху. А, внизу отсутствует вверху. Ну, видите, да, выше. Потом вот этот провод, вот Антон Николаевич указывает у нас, вот он что он откаленный становится. Под, да? под напряжением 380 вольт. Потом значит вот этот проводчик. Ой, Родион а, Викторович, видите, вот да? вспышка такая будет, что это. Да. Можете да. глаза поставить. Потом посмотреть. у нас, значит, вот эти перемочки лежат внизу. Вот тут тоже перемычка. И... без видимых повреждений, к нему подходят два провода. Это мы все описали? Да. Вот номер там показатель 472-495. В принципе, более мы как бы любую схему там особо не выделяем. Надо настройки. зафиксировать под напряжение, правда или нет, прогулено? Ну, заходят, что. Я к сфотографировал, Будем прилагать сюда эту таблицу. Замечания у вас какие-нибудь есть по заполнению данного протокола. <плодисмент> <плодисмент> <плодисмент> Юлия, да, Зовут? Благодарствую. Все, Николаевич, знакомьтесь с протоколом осмотра. Может, туда пойдем? Я закрою. Да нет, все сразу а эксперт? А напряжение? Да? А эксперт, ну, а напряжение. Я согласен, пока я здесь, в так, Давайте полоса. эксперта. Давайте эксперта пригласим. Вот же есть графа для эксперта. У нас, у нас в системе полиции так. экспертов и электриков нет, нет. У нас есть эксперты, криминалисты. Позвоните ответственно. М? Если вы некомпетентно решите этот вопрос, позвоните ответственному. Дежурную часть. Требуется специалист. Затем к электричеству, да, я, ну, я давай, не знаю, как встать. Давайте сейчас закроем электрическую. Давайте сейчас Это не, не истинство, это просто действительно. Приезжаем в трагический случай. Вот, само собой, сами видите, дети бедут. Они вот, даже болт в прошлый раз выкрутили. совести, по Лото, лото, лото, лото, мы дороже, лото, лото. Чтоб детям латтогарна. Совершенно верно. Все наши люди. Люди еще, а, еще сообщение о совершенном преступлении. В а чем Николаевич, ознакомьтесь. Хочу ознакомьтесь. Я хочу, чтобы эксперт пришел. А экспертов? А эксперт за кто? Кто? кто? кто Я кто? не знаю. Вас 12 звонит, фиксирует, что пускай они нет. приезжают. Кто подтвердит, что провода под напряжением а есть опасность довольно. С, с протоколом осмотра вот с протокола осмотра будете. То есть вы отказываетесь а это, вызвать да, эксперта, Да, я отказываюсь. У нас нет такого эксперта. Это индикатор подготовлен. Да, да, в данном да. случае по да, да, а Не надо индикатором цифровый. Это, это должен заниматься человек, который обладает специфическими познаниями в области электричества. С доступом. Вы тогда прекращаете вот этот индикатор всякий и так далее, трансформаторы. Вы, да вы, карьеры, так, а, давайте, вы отказались. Давайте закончим с протоколом осмотра. Осмотр окончен. Вы сколько? Напишите. Совершенно верно. Ну, 18 дней. Согласны? Да. Вы что, уже? Персону в это признали потерпевшим? В данном случае потерпешим по данному делу, получается. Вы же не нарушитель? Нет, конечно. Ничего ну. не нарушил? А -а -а. Так, особое мнение где записать? Ваше? Да. Пойдем вам в той очереди. знакомьтесь пока, А вы... Я ничего не сделал, я вот написал, ничего не взял. Так изымите. Не буду ничего взимать. Проводки и короткие валяются. Mm -mm. Я их сфотографировал, у меня фото таблицы. Фото таблицы, будет они, указаны. Я даже не могу сказать, если на то пошло, имеют ли эти перемычки вообще отношения этому моменту, что они должны именно подключаться к вашему даже щитку. А я вам скажу, что имеют, у меня есть как минимум трое очевидцев, ну, которые подтвердят, да, что именно такие перемычки стояли на, это, пока, на, на, на моих автоматах. пока с электриком не пообщаюсь, который обслуживает ваш дом, я вам ничего не могу сказать. Так давайте его пригласим. Я сейчас я его не смогу пригласить. Почему? Ну, возможно, просто рабочий день у них закончится. А когда вы с ними будете общаться? Возможно, вы завтра. Но вы же можете ему позвонить. Отправь фотографию, он скажет сразу. Я не могу ему позвонить, потому что я, во-первых, не знаю, кто электрик у вас. Ну, ясно. ясно. Mm. Отказались, значит, оказались. А что вы написали, не поступили замечания? Я же вам говорю, что я особое mm. мнение внесу. От поняты-то не поступили. Ну вот вы можете вот здесь вот, кстати, вот это вот можете. Я же участник следственного действия. Вот, давайте вы тут напишите. Все, вот тут, кстати, то и пишите. Давайте, чтобы мы путаницы у нас могут. Не-не-не, я, я сам. Не, вот это мы указом тогда от понятых не поступили, а вы тут -то тогда пишите свои. Жди, Держите. Пишу. Дайте, я сам. Давайте, не пишите, надо за так. меня ничего записать. Так, Так, давайте по порядку с самого конца, ну и с самого начала. Я сначала особое мнение допишу, может вы мне не дадите? Ничего, я не ознакомился. Пишет. я сейчас а, особое ну, мнение все, допишу, пишите. а потом рос, это, подтвержу. Пишите. Не, не наоборот же? Сначала расписался, потом Трагитиво. особое пишите, мнение. Не логично же? Да вы можете на обратной стороне писать. Укажите, что на обратной стороне, страницы у вас есть пустая. Так, ну все, тут расписался. Так, так, так. Здесь, да, тоже. Угу. Все, фотка? Угу. Так, Громинюк Радион Викторович отказался под видео и в присутствии двух очевидцев. Пригласите эксперта для фиксации опасности для Что жизни и здоровья ввиду в виде оголенных двух проводов от силового магистрального кабеля. Без обратного меня, без акцепта, три листа, три страницы. Это получается, что это примечание идет или как? Особое мнение. А. Я же все правильно написал, блин. Большие, у меня даже без претензий, ну, все. все по честному. Одна соседка подтвердила. Что подтвердила? Что в час дня надпись была на щитке. Так, теперь сообщение о совершенном преступлении. Сообщение о нас зарегистрировано. Это от э -э Константина. Что от меня-то не было? Давайте устно это принять устного заявления. Заявление хотите написать. Протокол устного заявления воздушнить. Заявление я написать. Я хочу хотите. сделать это, чтобы вы приняли сообщение о совершенном преступлении. Почему устного не можете писать, что ли? Могу, я хочу, чтобы вы написали. М? Я волнуюсь, у меня руки дрожат. Смотрите, в общем, я вам так говорю. А. У нас, значит, по данному факту происшествия у нас. Зарегистрируем материал проверки. Угу. Вот вы успокойтесь. И вы напишите, отказываетесь и принять сообщение о собственном преступлении. А? Вы отказываетесь принять. Я не отказываюсь. Это? Я вас просто ставлю перед фактом, что у нас зарегистрирован материал по данному факту данного происшествия. А сейчас, Антон Николаевич, я сейчас просто вынужден поехать на другое, То есть более значимое сообщение. Понимаете? А Это не, ничего не значимое, что ли? Это значимо. Поэтому. Я, сообщение осмотр, я осмотр сделал. Родион Викторович, вы куда? я вам еще раз говорю, я осмотр, вы осмотр сделал. Вы не, вы не принимаете сообщение? Объяснение, я объяснение взял. Вы 736 приказ нарушаете. Материал у нас зарегистрирован. Вы нарушаете номер, номер регистрации. Радион Викторович, я буду вынужден жаловаться на вас. Антон Николаевич, вы имеете полное право. А где у вас нагрудный знак? А? Нагрудный знак, где у вас? У меня нагрудный знак в данном случае не обязательно должен быть нагрудный. Он у вас с собой? А у меня есть. Покажите, пожалуйста. Антон Николаевич, я поеду. Хорошо? Удостоверение, покажите, пожалуйста. Вы знаете мое удостоверение. Я сейчас вам покажу. Объясню просто вам причину. Вы не думайте, что я тут такой притируюсь от вас. такой? Вы не волнуйтесь. Сообщение о совершенном преступлении будет короткое. Это вот, вот это не надо будет все писать. У вас какие мотивы вообще? Почему вы не хотите? Я вам короткий напишу, это будет вот буквально вот такое. Смотрите, я учитываю вашу просто запись, я вам просто покажу одно сообщение, на которое я должен ехать, из-за которого я просто сейчас тут вот сижу и думаю, как я сейчас просто приду к людям и буду им объясняться то, что я к ним уже два часа не могу попасть. Сейчас я вам покажу, не под запись вот эту. Радион Викторович, меня это не интересует. Вы я забл... согласен. Звоните ответственно, пускай У -у -у. он принимает решение. Либо вызывайте сюда ответственного. Пускай он за вас принимает. Вы меня слышите? Мне не надо что показывать, Родион Викторович. Нет, я вам покажу. Да мне не надо что Пусть показывать. вам покажу, почему? Вы же мне... Скажите, просто отказывайтесь покажите? и все. Я не отказываюсь. Я от не отказываюсь. Просто выберите. Вы, вы сейчас волнуетесь, доставайте, да? Доставайте этот бланк. Нет. Заявление о совершенном преступлении. Хорошо, сделаем Принятие, так. Принятие устного. Подождите, подождите. подождите. Давайте этого. сделаем вот так. Я от вас никуда не убегу, нет меня никуда не денетесь. А вот, ну, Родион Викторович, на словах поясните, не Вы надо ничего показывать. Сюда поясните, я просто, давайте съездим вот на, это, на это сообщение, опишу, опишу как говорится, вот, это, вот этот момент, и приеду к вами, будем долго разговаривать, хорошо? Все, мне надо просто съездить реально на труп. А вы приедете сюда? я приеду. Хотите ко мне, можете на Красной да, 42 подойти. Нет, все, сюда будет. приходите. Через сколько вы приедете? И все? Ну давайте, мне там минут 30, наверное. Да, бро, жду вас здесь. Ну. Вот вся, честно говоря, Нет, вот, я и, просто... вот и вся причина. Просто там человек умер, все, вы сами все, понимаете. Я тоже сейчас все, все отправлю. Скорую не... помощь и все. Я просто не стал вам это объяснять, Нет. потому что вам же это не да. интересно. А ну, то я потом приеду с вами, будем с вами сидеть так принимать заявление. Писать. Добро, добро. Вам что, бланк заявления привезти? Нет, я хочу, чтобы вы это с моих слов записали. С ваших слов? Ну, потому что у меня, видите, все на компьютере, я обычно на компьютере печатаю. А да. что, что вам мешает а такой текст вы, выкатить, выкатить на компьютере? Я расписываю, что я принял от вас заявление. На компьютере? Да. Выкатывайте. Да, я... Об, обратили внимание? Четыре. А, согласен. Ну, а вот это вот этот, нет ли нет. текст? Нет, нет, хотите? это другое, это вообще от э, июня, э, день 20-й, то есть это по 23-му числу. Девочки, вы здесь будете? Да. Когда так вы будете им говорить, они будут от вашего имени писать, в эту походку поставить. Я Все. не хочу напрягать девушку, Вородин mm. вы опять уклоняетесь. Да я не уклоняюсь, просто ну я, Мы же договорились, я вас жду. Мы с вами одно и то же дело, мы Мурыжев понимаете? Так э, не я причиной этому делаю. А потерял-то зарегистрировал у нас? Не от моего имени. А тут собственник. Я вас Я жду как бы... Вот ну, сейчас смотрите, сколько? Сколько этому сообщению? А то, Николаевич? 16.30. 10. Вы мне... У вас же есть мотивация? Попро... Попро... Попрошу, вот эта вот ситуация по поводу меньшего человека, ну не надо еще. Да? Да, а да я вы сейчас Вы даже зря произнесли. Я, я это вот вырежу. это дело сейчас делаю, как и... Я прошу. все равно это вырежу. Я ни адрес ничего не запомнил. Потому я, такие, я такие сведения... Дело... Дело... дело долго, понимаете. Да, так я, так. я такие вещи не распространяю. А тут я сейчас крею, что даже не оговаривает. А как они так оставляют счетчик вот так вот оголенно? Мамочек? Так. <Uhrosh> ты посмотри, дети маленькие бегают. <Ты>, <flavor> так, народ, переста, перестаем материться. Я почему вас всех призываю не материться? Потому что я потом замучусь вырезать это все. А у вас привычка входит, вы потом и, принял, и при нем, и при всех начинаете. А это хулиганка, 20.1, КПРФ. Рукой двинул, мат произнес, все, хулиганка, состав есть. Ну, Что не пугает? 80% таких в камеру заезжало. Все показывали, постановление. Я читал. Махал руками, несудорно выражался про броню. Что такое несудорно? Да. Можно я задам этот вопрос? Ну, он через полчаса Там, говорят, кто-то помер. Надо, говорит, срочно ехать. Хотя до этого ничего не говорим. А, причем, а он, Я даже на дату и времени не смотрел, он мог это старый какой-нибудь, пуск достать и мне показать. Просто я его с этим электросчетчиком, я его там на таких вещах поймал это вообще. Он хотел про надпись ничего не писать. Сусед... Что ключи-то там-то там. то, там -то что? Что? ключи в квартире номер 16. Телефон. Я а, закрыл, да. да. да. я закрыл. Я не отрицаю, я закрыл. С Целью обезопасить это народу, население жильцов и себя в том числе. Я вижу, дети бегают. А чё, я что то не помню, чтобы они б... стирали надписи -то. Так они могли позже прибежать. И они до этого, значит, приходили. Либо до этого, либо позже прибежали. Говорит, Надо видео посмотреть, угодно. там есть надписи, нет. Если нет, то, значит, они заранее за это стёрли. Они заранее стерли. Кого-то послали, Потому он затер, они... И они пришли. Зав... сфотографировались. что нет никаких надписей. Понимаешь? Ну, завтра они по-любому. А, а ты чем ты, тебе чем писал? писал? Маркером. Маркером? Ну, я в следующий раз хитро сделаю. За маску. Я через гис ЖКХ отправлю, что такой-то щиток, щиток, ключи от такого-то щитка, находится в квартире номер 16. Самое знаешь, что прикольно, когда они это полезли отключать, ну, открыли щиток, спили, короче. Один главный спилил и убежал сразу с болгаркой. Не приставился, ничего. Этот электрик в робби, короче, открывает, начинает лезть, я сходить, эти меня отгораживают, матешнка меня рукой толкает, этот рыжий говорит, а там такие два бугая-охранники. Ну, черная одежда. У нас огородите перед нами встаньте. Как это нет? Как это нет? Как это нет? Уберите его, типа. Охранительку нет. Они уже не имеют права. Нет. Охрана это, получается, предприятие. Да. Ну, они же меня тоже тогда не убирали, когда первый раз. Помнишь, в январе? Они же просто могут, девушка, отойдите, пожалуйста, я говорю, не отойду. Короче, охранник, видимо, знает больше правовой системы. Ну, конечно. конечно а да? не Я не к ним потом подошел на улице, не только уезжать. А вот смотрю, у него окно, окошко это, немножко отключено. Я подошел, он тоже остановился. Я говорю, а это, с вами можно такое заключить? Он говорит, на что? Я говорю, как на что? На охрану квартиры. Он говорит, ну да. Я говорю, хорошо, Пошел. Ну, Дал понять, что у меня нет к ним претензий. А это тоже такой. ты слышал, да, «я не отношусь», этот кричит, «я не отношусь», а кто вообще тогда относится? И он еще про Вторую мировую мне рассказывал. Ага, у -у -у -у. наши деды воевали, вот чтобы мы докатились до такого, что вот блин, что у нас приходит и последний отключают. Вот действительно, за что вот наши, как его, деды воевали? Короче, это капец. Короче, да. Я бы, я не знаю, я там... Тебе надо сказать про своих детей, что, что тебе их приходится именно, знаете, холодным кормить. А что ему говорить? Вот что ему Антон говорит? Как вот мне чем-то поможет, или у меня что-то Там знаешь, что на видео было? Там mm. просто название видео типа «Громахало из подмышки» или «Всех под суд», так mm. называется видео. А... а нет, а хорошо, но его уже это задело, смотри. Подожди, так. а на картинке, короче, на, изображен воин, короче, а, а рядом такой, ну, э, старая ну, да. фотка, а рядом его фотка. Ну, не соединены, то есть uh -huh. связи никакой нет. А он воспринял это на свой счет. Так ну, так... значит, чувствует себя в чем-то виноватым, если на, ты не не воспринимаешь не. на свой счет, я так считаю. Если она мне по барабану, да вы хоть там заходит картинками закрыли за да. А еще вот у меня вопрос, вот этот, Матюшенко вообще какого? Вот, какие полномочия у него вообще ходили по электричеству отключать? Да никаких. Я же тебе объяснила. Если что-то будет, то должен быть козел отпущения. Это будет мой Все понятно. Русин что-то вот не, -то не это. Не хочет ходить. <связь> а у тебя побоев тоже, да, никаких? Нет, ну меня выталкивал так вот. Хорошо, а польется хорошо, выше этажом, у кого-то пойдет, скажи мне, кто-то будет топить кого-то, вода побежит, и так же, на счетчик. Знаешь, что, мы подняли где-то месяцев восемь назад, проштудировал эти решения судов всякие Но. по Сургуту, и выяснилось, что, помнишь эти, снежная зима была в прошлом году, Но. их там дрючили, что они дворы не убирали, Но. так они убрали дворы, а потом вот эту сумму, которую они потратили на уборку дворов, они взыскали с администрации. Миллион. Да. Решение суда есть. А у вас смена-то до скольки? До утра. Ага. Что, оставляем на Устном, да? Почему? А принятие Устном? Да, Устном. Что, да. что, что у меня с год рождения скажите? Вот так, Булгаков Антон Николаевич родился... Гражданство. Возможный рыв. Точно не уверен. Разве... Официально работаете, нет? Нет. Все вас. Что хотели спросить? Ну, разве это жизнью можно назвать? За такую жизнь наши деды воевали. Свет вам надо включить? Не, ну, нормально, все отлично видно. Голову не заденьте. Ну, может быть поменяли. Ну, может быть по утере. Всякое же бывает. Без обратного меня. Чего нужно? Домер сначала? Да, сейчас номер запишу. Так, заявление. Так, Антон Николаевич, сразу ремарочка, смотрите. Я же вас спросил ко мне по имени обращаться. Вот. Ну, чтоб влезло. Не влезло. Отправляемся? Нет. Нет, да? Ну, ну ладно. Постараюсь, я. но… Ну, приложение ну, сделано конечно. сейчас. Конечно. Давайте. Примерно в 14, 14.55. Смотрите на сегодня. Да, 28. Так, принятие заявления о преступлении. О, отлично. Вот я первый раз эту бумажку вижу. А почему меня раньше не показывали? Не, ни разу я не видел. Я впервые вот Если бумажку... человек хочет писать заявление, он пишет. Если он так хочет, я, устану, знаешь, устану. я всегда вызываю. Я говорю, я хочу сообщить ну, о преступлении. Антон Николаевич, давайте, пожалуйста, я ж просил время по имени, общения, общения по имени, сократим, по потому что... Антон, время общения, пожалуйста, по возможности Добро, максимально сократим, но по существу. Обычно такой протоколы мы берем у людей, которые с ограниченными способностями, там, ну, не могут писать или наоборот. Ты куда все мои бумажки убрала? Он ну, вот они же, вот перед вами, Женя. Нет, у меня еще было. Вот же бабка. Антон. Там же у меня все эти... Да? Вот она. Самые главные данные. Женщины Сам уберутся поможет. дома. Хрен что Так. Выйдя на лестничную площадку. Этажа номер 4. Подъезда номер один. По адресу. Проспект Комсомольский. Дом 21, квартира 16, город Сургут. Город Сургут. Увидел шесть неустановленных лиц, которые преградили мне путь к коллекторщиту. А мужчина в серой робе с помощью электроболгарки спилил две петли, а, уже написали? две Жу. петли на электрощите. Тем самым О, ну, кстати, свет же есть у вас. Ну и что? А что вы не хотите? Через компьютер вытащить? Да у меня что-то с интернетом проблемы, я сейчас не а, у вас такого файла нету, да? Mm -hmm. тем самым... -то непонятно, то безоплату, то ну короче, вот только mm -hmm. наружу, вроде, телеком надо звонить. Так, тем самым повредил вообще домовое имущество, которое принадлежит Булгакову Антону Николаевичу на основании свидетельства о государственной регистрации права. Так, а вообще, почему мы не можем заявление, там прошу привлечь к кубанатиза, и объяснение все это указать? А, объяснение ⁇ это объяснение, а я пишу сообщение. Ну, ну, вы главное, вы пишете раз, сообщение совершенно угу. Это две разные вещи. Это же UPC 141, угу. правильно? А объяснение ни к чему не относится. Угу. Давайте. Что там последнее? Производительность государства, регистрация права. Собственность. Собственности. После чего мужчина в синей робе начал отключать электричество в квартиру номер 16 при попытке воспрепятствовать противоправным действиям направленных с исключительным намерением причинить вред заявителю, как правильно пишется? может подскажете? Не установленное лицо, предположительно матюшенко Г.А. или сразу матюшенко Г. Не установленное лицо. Давайте я так напишу. Так, говорят заявителю не установленное лицо. Предположительно Сейчас, секунду, быстрый ответ. Алло, не, все нормально, все нормально. Давай через час перезвоню занят. Ну, пом помощь не нужна, все, давай. А. А как Григорий Александрович. Угу. А что полностью не пишет? Григорий Александрович? Да, угу. Григорий. Оттолкнул меня и применил физическую силу в виде отталкивания левой рукой, левым локтем, в область угу. груди. Ну давайте коротко напишем. Согласно протоколу от 28.06.2021 составлено 17.30 из электросчета. Из. Да, из электросчета. Пропали. Одна перемычка. Давайте электроперемычка, да? Да, электроперемычка. И один кабель от счетчика. Эээ, зачем материал, давай. Алло. Слушай, это перезвони через час, срочно занят. До, до магистрального кабеля. И от э, автомата до счетчика. Согласно правилам, не хватит, будем еще писать, угу. установленным пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, такие действия не допускаются Не установленными лицами. Так, это же, я так понял, заявление, а потом еще объяснение, угу. браться, да? А, ну тогда коротко пишу. Уничтоженные. Сейчас, это новое слово, или что? Неустановленными лицами уничтожены а, петли. Подождите, такие действия не допускаются неустановленными лицами? Точка. Не допускается, точка. Неустановленными лицами уничтожены. Уничтожены. Петли? Запирающие петли, ну или петли запирающие. Угу. Исключающие доступ посторонних лиц в электроустановке. Чем создана опасность для жизни и здоровья? неопределенного круга лиц, в том числе детей. Кроме того, неустановленные лица не предоставили заявителю документы, подтверждающие их личность должности и полномочия на проведение каких-либо работ в электроустановках, размещенных в многоквартирном доме, а также документы, подтверждающие их направление в многоквартирный дом с целью проведения таких работ в результате противоправных действий неустановленными лицами. закончилось угу. было отключено напряжение в квартире у заявителя повреждено общее имущество тогда как возможность обратиться к заявителю обратиться к заявителю требования обеспечить доступ к электроустановкам у этих лиц была необходимая информация размещена на створках электричества так, требую установить личности граждан, которые совершили противоправные действия на, электро... на электроустановках, одним из собственников которого является заявитель, и истребовать у них документы, подтверждающие личность должности и полномочия на совершение действий по спиливанию запоровни ну, петель. петель запирающих на электричестве, а также распоряжение должностного лица направившего их для совершения таких действий. Так, Требую в установленный законом срок провести проверку в порядке статьи 144-145 по РФ в отношении всех шести лиц. Факты противоправных действий подтверждают несколько видео на канале Сургутнадзор кавычка 1 Сургутнадзор вместе 2 2. Ага, точки закрываются в Ютубе. Ну и все. Так, сейчас 5 секунд посидите, пожалуйста. Так, смотрите, протокол прочитан. Подождите. Да, протокол прочитан. Вы будете читать живо, правильно сейчас? Какой протокол? Мы же писали заявление, освершено. Вот протокол принятия устного заявления по А, да, да, ты же... Протокол прочитан. Я же говорю, просто первый раз вижу такой. Ну, вы же прочитаете сейчас. Да, дайте я прочитаю. Все, тогда пишу слово личное, правильно? Так, ну, так. Давайте сразу же заполним, чтобы это вам отдать, да и вы читайте. Так это надо само писать, нет? Сейчас я ручку сейчас внесу. Ну, это он устный. Ну ладно, давайте читайте, потом это мы заполним. Да. А это что такое? Объяснение еще? Угу. Е-мое. Ну а что делать, если требуется? Только так это как... надолго. Ну, напишем. Я думаю, минут 20 уложим. В принципе, нам уже тут может, основное это так написать-то уже. Да и все. Образование аж. Все, пожалуйста. А время что, не указывается? На сообщении совершенно поступление. Дата указывается. Вот. Это заявление регистрируется в течение суда. Все? Фотографируйте. И тем временем, друзья. Вот сколько я к вам обращался, сколько я не бился с вами, ну, как, в кавычках бился. Я у вас учусь. но... Такой урок я получаю впервые, я впервые вижу протоколы принятия устного заявления преступника. Да, я говорю вам еще раз, обычным людям с ограниченными с физическими способностями эти бланки заявления пишутся. всегда позволяют столько времени сидеть писать. Так, а приложение-то не написали что ли? Приложение. Пишите, вот замечание там вроде есть или что? Продолжение в приложении? Продолжение был? в приложении, да, совершенно верно. Так, Антон Николаевич, смотрите, я еще должен объяснение взять, но в принципе я могу так. Значит, по идее, мы тут что-то уже почти что написали, да? Процентов 50 будем считать. Слушайте, может на другой день перенесем, и завтра это. Да нет, в объяснение можно добавить. К событиям указано в протоколе принятия выставки заявления. Я просто сейчас многие ну, в состоянии, как сказать, устал. Может, завтра встретимся, я подойду к вам. Вы на месте будете? Завтра я не знаю, завтра уже по суток буду. А. Сейчас будем вставлять. Ну давайте я тогда напишу. Объяснение я дам в другой день в связи с тем, что я устал. Все, встраиваю. Тогда давайте уже допишем. Я вас знаю, вы там опять это. Вы думаете, что я отказался, Пишем. Смотрите, к событиям пишу. К событиям указан в заявлении. Можно также написать в объяснении гражданина. Забыл, Костик Костик, могу добавить следующее. И понесли новые факты, добавляем, правильно? Ой, я сейчас, ну долго я могу а а на странице 20, 20 могу вам надиктовать. На, на, на Кто их читать-то будет, Антон? Так все. так, все, пишем. Могу добавить. Что, что мы хотим добавить? Так вы как написали? К, к объяснениям добавлять. Нет, к событиям, а, событиям? указанным мною в протоколе условия заявления и в объяснении гражданина могу добавить. Про сказано. По совершенному Да, да. К событиям указано мной в протоколе устного заявления и в объяснении граждан могу добавить. А -а -а. Да -а -а. Ну, по идее, у нас тут, в принципе, расписано. Так, э -а -а -а. Что забыли написать, давайте это укажем. Так. Да, да. Благодарствую. Маме привет. Так, сейчас я вспомню. И к протоколу, составленному на месте происшествия, тоже. Могу добавить, так, подождите, и могу прод... добавить и к протоколу и к протоколу осмотра места происшествия. Угу. Все 28 на число, перед тоже важно дату указать. Может, у вас вопросы есть? Mm -hmm. У вас же обычно вопросы на воде, сейчас. или кто следователь будет задавать? Так, в принципе, у меня все понятно. Почему. Считаю, у нас объяснение подробное. Заявление, в принципе, мы все тоже изложили. А этот номер машины указан, да? Вот номер машины указан, да. Сейчас я быстренько промегусь и еще Давайте в случае пару фраз уже добавим, что знать. А, по адресу просветка Самойский, 21, квартира 16, находится редакционный пункт СМИ. Камчатский регион, вот этот образ пункт. Я журналист, а мне электричество другое. 144 статья Все шесть лиц списка воспрепятствовали законной деятельности журналистов, профессиональных. Да, кстати, Родион Викторович, я уже на Луане поменял и картинку поменял. 27. А, а? Я же вам сказал, что сделаю. Знаешь, сделал. Я, я. я вас услышал. У меня смысл вас обманывать. Спасибо. Благодарство. Нет, а меня ничего не задело, как бы, это... Ну, ну уже пара... поговорили да. об этом. Я... Ну, поняли, друг друга. Давайте, смотрите, я наверное, попытаюсь подсказать, если вы считаете место. Там что-то прочитали, где сказали, что у вас имеется... Покажите, это... да. Потому ну, просто мы так поговорили. А, никаких задолженностей. Никаких... Ну, Напишите, это, я знаю, можешь. просто. Никаких задолженностей. Так, к настоящему времени. На, на настоящий момент. Да, на настоящий момент. У меня задолженность... Задолженность... Задолженность за по за, за оплату по за, за, что там? за оплату по, электроэнергия. по электроэнергии отсутствует по электро перед кем-либо энергии и установленное судом. Ча? Перед кем-либо. Что там дальше? Отсутствует. Отсутствует. Ну, давайте в том числе, и чем вы сказали сейчас. А Услово ну, отсутствует отсутствует, что, отсутствует? отсутствует. Установленное судом. Так, по отношению не задолженно. то есть, есть. есть нет судебного решения. И отсутствует установленное судом, да? Да. Что подтверждается квитанция об оплате, да? Более того. Более того. Прилагаю два человека. Так, прилагаете, когда вы прилагаете? Сфотографируйте, приложите. А, тогда да. тогда копии. Более того, предлагаю. Да вот квитанции. Об оплате электроэнергии. Давайте от любой числа какое число? Так. Вот. От четвертого ноль шестого. 4 6 2021 года и два стороны 22 4 давайте да нужно два сразу что там ковидных много или это не обсуждается вот так Судя по потому что в новостях показывают, то я что Да, новостям я не верю. Я буду вам поверить. Я же не медик, понимаете, не могу сказать. Ладно, опустили. Вопрос. так. Так. Вот этот абзац очень важный. Статья 1.10 ДК. Вот полностью его надо переписать, То есть я поступаю добросовестно и разумно. Да, пишем, согласно, да, статьи. Разумные добросовестно. Разумно и добросовестно, разумно и добросовестно. Так, Давайте я, я пишу фактически в результате действий неизвестных лиц пока пишем. Согласны? Мысль скажите полностью. Неизвестных лиц, вот и пошло это. Было испорчено и изъято общее имущество, имущество. Принадлежит сам в виде запирающего болта. А, болт, болт они в прошлый раз изъяли. В этот раз а, они поставили конечно. болт. В прошлый раз вообще щиток открыт был. А я думал, вы поэтому текст вчера составили? Нет, это просто заявление. Так, какие результаты действия неизвестных мне лиц? Ну, давайте причиним мне ущерб, наверное, да? Ущерб причинил вам, нет? Сейчас я сформулирую. Там признаки террористического акта вообще. Авария на объектах жизнеобеспечения. Ну, говорите, чепся это Произошла авария, в результате которой mm. объект жизнеобеспечения в виде электричества. Глагола не хватает, да? Есть результат, есть, не здесь, в результате действия в неизвестной произошла авария, в результате которой объект жизнеобеспечения в виде отключения электричества. Ну, прекращен, да? Устраивает вас. Да. Что, считаете, возможно восстановиться? Mm? Считаете, возможно восстановиться? Подумал. вот смотрите, я прям mm -hmm. расписал, что в соответствии с статьей 205 УК, туристический акт. это я просто для вас говорю, а, это, это не писать, вот просто. С, ну, с поджога этого устрашающих действий, населения короче, и опасность. А потом в постановлении пленного Верховного суда под устрашающими населения могут быть признаны действия, в том числе устройства аварии на объекты жизнеобеспечения. Ну понятно, да? Жизнеобеспечение, это в том числе электричество. То есть все признаки туристического акта в их действии. Насколько нужно издеваться над людьми? Че не в суд-то не идут. А? Но они же регулируются в постановлении правительства, там номер сейчас не могу вам сказать, там если два месяца имеется задолженность, возможно, я хочу это сказать. А, Викторович, ну, для этого я... есть, конечно, вот судебные... Чисто нас... по-человечески, если будет время, посмотрите видео, бриллиантовый ЖКХ, 5 частей, там все расписано, там правед, все рассказывает. в чем они правы, как не правы. Ну, по идее, тут надо расписать вот эти все статьи, вон, 301 статья. Давайте напишем. Напишите? Ну, Действия всех частей лиц. Да, понапишем. Действия. Действия выше указанных лиц выше. Признаки состава преступлений. Признаки. Так, подождите, следующие... При... Так. Признаки. Не признаки. Надо было признаки сразу. Правильно. Я смотрю следующие... следующие. Радион Викторович, со слов. Давай, Приз... Следующие признаки... Состава преступлений. Следующие признаки... Состава Составов преступлений. преступлений Предусмотренных статьями Предусмотренных Ну и вот пошло. Части можно не указывать, так. только статьи 2. 286. Ага. А через запятую или столбик? Через запятую. 285. 286. 285. 330. 127. 127. 33 тридцать три двадцать пять тридцать много тридцать тридцать девять вот вот тридцать двадцать пять сто двадцать шестьдесят семь шестьдесят семь двести восемь один 281, 357, 128.1, 128 179, 179, 161, 161, 158, 112, 117, 137, 137 140, 140, 140, 143, 43, 143 149, 159, 163, 163, 213, 213. 214, 214. 214. 216. 216. 293. 293. 144. 144. Ок р. Ну вот тут написано. Ну давайте. Тире. Опять у КРФ, да? Mm -hmm. Достаточно. Фраза пишется. Смысл записан верно, но и прочитано. А этот. — Хорошо, пробку напишите, пожалуйста, в Роменюк. — Да, ну давайте, а там же, же ссылка по объяснению Таиста. — Нет, собственно, наручно. — Давайте мне несложно. — Просто согласно ГК РФ, только собственно, наручно написано, фамилия является роспись. — Ну, вы видите, ГК уже по ВПК работал. А — По аналогии вот, вот она роспись настоящая, не вот эта. — Все. Нет, несложно. — Так, номер ну, КУС никогда выдадут. 11373, я же говорю. Это Константина, а мы? А, ну, ваш я не знаю, сейчас вот. Ну, Зарегистрировали? Еду в отдел, в основе с курсового говорю, ну, в течение суток я обязан просто отдать на регистрацию. Ну, часа, наверное, через два, через три ему отдал. Так что, Родион Викторович, когда мы жить-то начнем нормально? Хм? А в целом нормально живем, Нормально? Голода не знаю. Войны нету. А это разве не война? К когда посудимые приставы гибнут, у них же тоже дети. На дорогах тоже очень много людей гибнет. Тоже это называется... Но дорога, там, там случайность. А здесь... Пожалуйста, музыка, а здесь разумные выводы. действия. Понимаете, это всего лишь война наших эмоций, можно так сказать. А в целом-то войны-то нету. <звы> Все, все так что Антон Миколедович, для сравнения, в принципе, мы живем неплохо. Но должны, неплохо. Жить, но должны жить лучше. Вы в Америке были? В Шаб-Шейсаре. Да. Я был. И в Таиланде, и в Камбодже. Ну, согласен, я приблизительно понимаю, как Мы это... на... Мы живем хуже, чем в Африке, я вам скажу. Ладно, все хорошо. Серьезно. Потому, что я прав... Есть некоторые моменты, ну, которые я не думаю. В смысле, что я тоже с вами занимаюсь. Завтра придут, что делать Если опять приду по беспределу. Законное право у вас есть обращаться в полицию. Так мы пока вас выживаем, вы же полтора часа ехали. Мы вызывали наряда, а вы приехали вы. Ата Николаевич, понимаете? Ну как жить в стране? Только, не только вы, понимаете. А как жизнь в такой стране? Вызывать нас. Так вызываем, вы же не приезжаете, полтора часа ехали. Смотрите, не болеть. Все хорошо. Не болеть.